Ну что ж, вот мы и добрались обратно. Зачем магазин купили еще пакетик, чтобы донести винишка местное. Взяли 3 литра целых. Я усну в машине, как обычно. Давай! сейчас сказал, ничего себе, как дорого! Чего дорого? Кто? Ну, да, я экскурсию спросил, говорит, желающих так мало, потому что дорого. Говорю, да как бы нет, недорого. Он такая, ну ты это типа цену за двоих назвала? Я говорю, нет, это заодно. Он такой, ни хрена себе. А -а -а. Мы... Мама так сказала? Да. А -а -а. Это такая, такое, да, дорогое удовольствие, И я не сказал. Дорогой, не хрена. Если сравнивать а с ценником, ты... который у нас есть ты в Нижнем, можешь... у нас в Нижнем покататься час стоит 2000 рублей. По лесу, по обычному, по тропинке, есть, как бы и сравнивать здесь по горам, вот сейчас мы топаем все скинуть, переоденемся и пойдем на пляж купаться, а потом у нас по планам есть поехать, пойти точнее на рынок, прогуляться там и потом нам надо вечером на розыгрыш. О, кто тут? Мы тут, вышли мы, в общем мы вышли. Да, да, вздремнули. На улице вообще духота, вообще не хочется выходить. Хочется либо в номере под кондиционером, либо в море плавать. Но мы не, не как... Это, да. Решили пойти на рынок. А рынок. Короче, мы здесь уже сегодня были. Нас сегодня здесь высадила машина, когда ездили на коляшках катались. На лошадях. На лошадях. А рынок, я так понимаю, это вон там, штука зеленая, большая. Вот куда? Смотри. Вот, да. Как работает? Да, у нас зеленый свет. Еще один. Да. Охренеть. Причем он ехал он оттуда. Не особо соблюдаются здесь правила дорожного движения. В чем камера-то висят? Она в ту сторону. Он бессмертный был. Думаешь, здесь не висит? Yeah. Сейчас будем искать рынок. Максима, что я да. Может быть там нет того, что нам надо. Может right. быть просто посмотреть, прогуляться. Да, ой, смотри, какая штука другая. Я бы хотела, чтобы ты меня так докатил. Интересно. Вот у нас есть два часа до того момента, как нужно прийти в кинотеатр на этот розыгрыш. Ты Интер... говоришь, что там учек 300 тоже будет -то поблизости. Ну, да. Я думаю, там будет 100 максимум, 150. Если там забьется вся площадь, я буду в Посмотрим, покажем, что там будут разыгрывать, что вообще интересно. И сейчас покажем местный рынок. Да. Одежда, продукты, мясо, овощи, фрукты, специи. Может быть, а? как раз мы приглядим, что может быть туда за черчелы именно пойдем. Может другое здесь будем с собой собирать. Поехали. Спасибо. И 100 рублей я уже оценил. Стопы смотрим. Фигово, да, конечно. Нет в Что-то Что? не знаю. Короче, здесь вот так вот все. Пойдем в общем, здесь большое количество продуктов, продуктов вкусного всякой всячины. Мы думали, здесь будет много одежды, но одежды чуть прям по могут. вот такие вот магазинчики. А в основном но мы всякие всякие, вот, вот, сыры, колбасы, чопчехелы. Ну, Короче, много всего. Да, мы взяли макчухелег, маленький наборчик с крафтом. Специи, кстати, тоже очень много. Я ну, думаю, закупаться всякой штукой вкусной, чтобы везти туда Он тут как папа твой делает, такой. Mm -hmm. Он бесплатно делает, а здесь еще 200 килограмм. Давай на... вот сюда. Ну, а? Оказывается, здесь есть одежда, одежда. Второй этаж. И мы это обнаружили прям на самом, самом выходе. Урны, да. вкус специи. Мебель, кухня, диваны шкафы, квадрат, спальня, наверное, был работа в 3 часа. Диваны нет написано. <laughs> О. Угу. Ну, как бы ни ну, Ничего не хочется сказать плохого. Хорошо тоже не скажешь. На первом этаже мы... Пускай, ничего не Говори, там ровно и муху. Ого, видала? Ого! Прямо с Нижнего приезжаем. С Магазин Каприз. Я ни разу не видел таких плохо сделанных магазинов. А <с enthalts> <Вот> так, да? Да, это очень плохо. <танкут> Идем <Нет>. на улицу. Ага. <свист> <свист> <свист> О, хочешь выйти посмотреть? Нет. Ну да, с виду, в принципе, этот рынок. Смотри, как выглядит. Очень приятно. Очень, да. Гостеприимно сразу появляется желание. Я хочу туда сходить. <свист> Вдруг там что-то есть. Мы нашли магнит семейный здоровый. Мы нашли Бургер Кинг. Еще вот что вот. У -у -у, здесь большое. Магнит здоровый. Первый раз вижу такой. Магнит здоровый, да? <свист> магнит семейный. У нас нет, по-моему, таких больших. У нас... В цветах. Он, он не тебе. такой, смотри, большой какой. Там больше. Нет. Больше сходить в магнит или Еще БК. Да, пошли, сходим, посмотрим. Там, наверное, кондиционер просто. Так а что в делать? Попить купим, вот. Вот, вот. Просто стоять в очереди, по лошадке, попить, но чтобы охранить. Ну, там охотиться. нету, вот, столько, наверное, очередей. Ходили мы сходили в магазин, купили попить, первый раз, где нас попросили маску, mm -hmm. вот, все такие говорю, с такими довольными рожами сидят, маска где, ну, типа, нету, То есть, ну, как бы это намек, да, одноразовый сидит, смотрит такая, что одноразовый может есть, со скоростью улитки, блин, я прям, я вообще не понимаю, я, кстати, всегда вот я как типа, когда я на работе, как я себя на работе веду. То есть, я не знаю, у тебя такая же че, Ну, у тебя через раз. Почему у через раз? Ну, ты не всегда что то бегаешь и торопишься. А у меня, фигня, ты знаешь. Я спокойно не могу на эту работу встретить. Я еще то побыстрее, зачем ты вся пытаясь тороплюсь, что-то делать. Сюда быстрее. Таким Хотя... людям надо работать на почте просто. Почта России. Да. Вас ждет. Welcome. Вот, я сейчас кто-то -то тороплюсь, пытаюсь быстрее сделать, если возможно, если меня просят помочь, а там, ну, типа, я не, ну, не вот это вот. я прям смотрю на другую друга, меня раздражает. Руку, блин, быстрее проведи, ты чё! Ты говорить про то, что типа, о, прикольно, выиграем, прикинь, выиграем Я не, не про нас, я сказала, вообще, говорю, говорю, а -а -а. прикинь, как прикольно, что ты такой раз приехал отдыхать, и вот это было бы какую-нибудь там, я какую говорю, мультиварку огромную коробину придет. вообще хорошо же. И чего чего можешь ну, типа, классно. Там раз потом только в самолет, я не представляю, как с какой-нибудь кофеваркой ты сядешь. <свят> Продавать сразу же. А зачем? А как ты в самолет сядешь? Теперь за перегруз платить. Как вариант? Здесь мы нашли место, где... Большая полиция. Где живут сотрудники доблестные сотрудники Чем полиции? Ну, они тут живут, обитают, кушают. Пойдем посмотрим. Сашки стало интересно. Их разыскивает полиция, написано. Ну да. Я просто у нас помогаю. Очень интересный, да, у нас контент? Да, вот в глазах какие-то у него, один на нас, другой на нас. Это вот фоторобок или это фотка? Вот непонятно. проект. Ну, кражи, машин, Есть у него убийство? Убийство, он. Вот уж на бутейл. Длинная. Мне интересно, что это за порода от деревьев. Раз, два, три, четыре, пять этажей. И она еще в два раза выше, чем дом. Ну, и 8, да, где-то было mm -hmm. Причем, смотри, снизу нет вообще веток. Сверху чисто растут. Может да. быть, отпилено. Мне кажется, отпилили. Ну, может, может быть, может быть. не, мы много у кого смотрели, мы даже вот подобного не видели. Мало кому нравится просто погулять, посмотреть, что где находится, что вообще происходит, mm -hmm. как тут обычные местные живут. Все показывают. Вот это наш отель, вот это вот море. Ну, а мы не хотим полазить тут, тут где как чего? А вместе с нами вы можете посмотреть на местную. На местную. На местные правила дорожного движения. Опять. Опять, пойдем быстрее. Да, вот. Здесь как-то вот прям с пешеходом вообще не -то Просто. Здесь То у нас как-то при любой возможности. Может быть, это у нас город какой-то просто не такой, мы не привыкли. То есть у нас, если ты идешь, у нас по большей части все такие там типа. Пешеходы. У нас, да. у нас пешеходы более обнаглевшие. Они прям прутся на полномочия нас ну, сразу. Потому что ты по правилам, если я иду по <coughs> пешеходке, то есть ты дома, никогда даже по сторонам лишний раз смотреть не будешь, ты просто пойдешь. А здесь, здесь я собью, просто найдешь. Смотри, какая штука погрызанная. Краснодарская О. О. О. кролевая коллегия докадов. Uh -huh. Здесь волны. Здесь Нет. Мы почти пришли. Могли Магнит, опять. Магнитов, кстати, много. Я пятерочек не, не видел, спара не видел, пара Окей не было. видел. Ну, Океи не везде вообще есть. Один Слово, это наш самый любимый магазин и самая любимая наша вот сеть. Не. Мы входим дома, в основном, только в окей. Аптеки везде, прям вообще на каждом вот там Россия. аптека, вот аптека, через дорогу. Почта Россия. Россия. Это, по-моему, вторая уже. Наверное. Ничего ну, это мы там. Я первый раз публичное мороженое увидел. Ну такое обычный пломбир. Да, а, посидим. Может там на площади посидим? Может, здесь поседанем чуть-чуть. Mm -hmm. Смотри, какая. Ой, хорошо. Хорошо, сиди пта это с прекрасным видом. На дом. Порогулялись? Да, дерево красивое. Порогулялись, покушали мороженки. И сейчас возвращаемся к кинотеатру. У нас есть еще примерно минут 30. Будем спрашивать, что куда нам дальше с этим билетиком пройти. Да. Что нам вообще с сделать. Вот что? это да. очень красивый конь. На клумбу не заходить, штраф 5000 Фото 50 рублей. Идите нафиг. Собственно, я засниму, мне и так нормально. Да? Да. Ой, опять нерегулируемые пешеходные переходы. Любимые. Как идти? О, хоть раз нам показали рукой, пропустили. Вон там касса открыта, можно там, я, конечно, спросить. Топаем. Так, нам сказали, что эта вся фигня будет под экраном. Да, да, да. Под экран 6. Отлично, нам сказали 18.30, 17.30, а в 6. Тогда нам надо будет минут через 15. Мы что-нибудь еще побродим, а под экраном вот под этим вот. Так что если вам дадут такую же штучку, в этом году, в следующем, неважно. Знаете, куда идти сразу. Вот, так что мы сейчас как-нибудь перейдем туда. Вот пешеходка опять же. И будем ждать. Там вон какой-то народ, дети уже. Работник бургеркинга вижу форму издалека. О, uh Марика -huh. ну, классно. Погнали. Мы не зря сидели. Мы увидели дяденьку видели, который тут прогнал музыкант. Yes. Да, вот он стоит с мультипарками какими-то. Да? Чайник, Чайник Чайник. Коробочку подарочную вижу. Сумочку отдых вижу. Тут просто ребята разложились поиграть. Только-только разложились, и дядя к мне подошел посворачивать Причем я где-то видела, написано, что то есть, все подобные штуки, вот то есть как у них, должны согласовываться. То есть я не, скорее всего, согласовали это место, что они будут сюда проводить. У него футболочка отдых Лазарец, вот эти, где экскурсии продаются. Сидим, ждем. Народу много набралось. Я тебе говорю, 150 Да, ждем, ждем. Вот. Ручка, Территория о. нас устраивает, правая сторона чуть-чуть может, чуть-чуть может подальше. Твои да, становишься так, дня. чтобы гулял ведь ветерок. Левая сторона. И... Вас здесь всегда очень видели нас, мы видели вас, но и мы конечно же помним вот все, все, все о плохо. том, что. 32 И первый раз мы проводим розыгрыш уже в этом году. Нам дали на это разрешение администрация, но с одним условием, что все, кто, кто приходит на розыгрыш «Счастливого билетика», который для вас проводит туристическую ферму «Лазаревский отдых», должно находиться в масках. Да, я понимаю, все это нам очень надоело, но здоровье все-таки превыше всего, а требования остаются требованием. Поэтому я вас прошу, у кого есть маски, оденьте их, пожалуйста. Особенно те, кто будет выходить за призами, они должны всех к нам подходить именно... Вот в этом виде. Карманчик запоминаете, куда хотите, держите в руке. Вторую половиночку вы опустите. Вот розовый ящик, который начнет сейчас свое путешествие по кругу. Не забываем, что мы кладем только половину половину своего билетика. Вторая половинка остается у вас. Еще очень и вновь приходите на розовый. Одна из самых главных традиций, которую мы не меняем в течение многих многих лет. Мы Давай. ни разу не изменили тому, что каждый понедельник Конкурс, разыгрывается главный приз. Главный приз туристической фирмы «Лазаревский отдых» в розыгрыше билетов – это швейцарские часы с логотипом «Лазаревский отдых». Встречаем! Добрый вечер, друзья мои! Ваши аплодисменты! Ждали мы песни, как обычно она начинается, но, к сожалению, она не прозвучала. Итак, эй, полундра, все наверх! Что за шутки, что за смех? Мы веселье не выносим, что хотим, берем, не просим. С нами спорить мало толку. нет преград морскому волку. Знаем клады всех морей в трюмах наших кораблей. Но сегодня... Наши закрома где находится? В Лазаревском отдыхе. Фирма сегодня дарит подарки. так кто сегодня хочет выиграть, друзья мои, похлопайте! А разыгрываем мы сегодня кучу подарков, кучу призов и Еще еще ручки. Наконец-то закончилось это представление. Очень громко. Очень долго. О, очень долго. Леша выиграл ранку. Ну как выиграл? Слишком громко пел, хотя не громко пел. Он наоборот сказал. Это чтобы ты больше, чтобы ты громче пел. Да. Там был типа мини-конкурс такой. А, кто громко поет, типа самым активным, давали какие-то маленькие нам подарочки. Сюда, по я не помню, мы забыли чуть-чуть. Вот, кто громче поет, там э, самые активные, давали маленькие подарочки. И я такой стою, песня ни хрена не знаю, слов не знаю. И он такой. Рот открываю. Рот просто, открываю просто. просто. И он такой, это все больше, чтобы громче пел. Вот, все, дал мне. Вот, а сейчас мы пока не придумали, чем мы а. будем заниматься. Это, не могу. это рамка. Не знаю, пока чем мы будем заниматься. Ты придумал? Нет. Вот и я не знаю. Вы местный я... раз, когда мы не взяли с собой камеру и залил вот так? Да. Ходили мы себе, брали покушать. Решили взять сегодня прям домой. Так как мы очень сильно устали. Дай мне бумажку, она? На подоконник. <рых> Ой, решили зайти вот в эту. Прекрасное место. Ростов-гриль называется. Я себе взял Сейчас я покажу. У них пиццы есть. Да. Ростов. ростов гриль и ростов гриль. Два ростов гриля, луковые колечки и картофель фри. Только у тебя. Только у меня ростов гриль без помидорки. А сейчас мы подготавливаем его столик и садимся трапезничать. Да. Давай что же? Сыра грязно, мокро. Мы нашли еще тут два два огурчика осталось. Да, я хорошо просто доесть горячее все свежее она очень классно понравилась то есть там даже лучок капустку нормально там все да заднюю лучок капустку все прям свежие при нас там нарезали это так прикольно прям топчик к слову это наш первый прием пищи за день да так не делаете, мы просто сегодня что-то как-то все в бегах были Да, у меня сегодня была одну садистка в кусте, а Леша поет -а полбанки оливок За весь день Кофе попили зато Немножко непонятно, где угно, где вверх По-моему, наоборот Чтобы вы понимали, да. размер бургера Это твое, да? А -а -а -а. Котлеты больше, чем Всё. булка это твои только с помидорами и сверху Он еще а сверху нет. грилем так прижал, что он вообще не разваливается Он прям плотный, бургеры, Брендированные салфетки И луковые колечки, коробочки классные mm -hmm. Очень классное место Соса, молодец а теперь мы включаем последнего героя. Следимся А вам всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал, пишем комментарии, оставляем донатики. Инстаграм подписываемся. Не знаю, что еще сказать.